Эй, что, что за недотрога, Рицу? Могла бы я согласиться на его предложение. Хочешь объездить меня? Он же такого не говорил. Майоми, ты такая бяка. Молодость так прекрасна. Вот бы и мне как-нибудь набраться смелости, спросить девушку и получить бессердечный отказ. Ага, я прям вижу, как она берет стул и запускает им в тебя. Поймаю всем лицом.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 Это, а можно мне тоже на фигурку взглянуть, а? а? Это еще что за реакция? Э, он... слышал, что одежда снимается и сразу взглянуть захотел? Отвращение? А ты чего удивляешься широгами? И ты староста? Нет же, народ, погодь. Я лучше пойду и спрошу их. Добро пожаловать, чего желаете. Ну, ну я бы хотела... Попробовать старичка. Что с тобой пугало? Что случилось? азуса Сасан там. Хотела сделать это со стариком за прилавком. С каким еще стариком? Что ты там уже напридумывала? Почему мы все время пьем у меня? Ну, в таком виде мы не можем пить где-то еще. Нам выпивку не продадут. Зато сюда, по нашему желанию, лаборатория может доставить все, что нам нужно. И оплатит тоже. Ядкие -то взрослые. Я могу чем-то помочь? Ух ты! Вы правда не против? Все равно нет других дел. Тому же директору. Полезно разбираться в самых разных сферах. Вот как. Что ж, это у нас по расходам. Здесь юридические бумаги. Вот записи о походах в подземелье. Перечитайте всю информацию. Слышь ты, ты специально в меня целишься? Прости, пожалуйста. Оп. Мне самой хотелось бы знать, почему так происходит. Публиковать наброски. Почему мне в голову не приходила такая элементарная мысль? Современными технологиями печати это будет проще на репы. Публикация лучших работ автора, на которые он только способен, это работа редактора. Пора показать редакторскому сообществу, где здесь раки зимуют. Настало время для инноваций. Да такое ни за что не опубликуют. А кто этот парень по центру? Булат. А, Булат, значит. Братух! Таким он был, когда служил в армии. А имидж сменил уже в ночном рейде. Ну ни хрена ж все разница. Так вот каков херовый вариант до да и после. Вот такие дела. Тут нужны сиськи. Я что, еще не все дерьмо из тебя выбила? Ты не так поняла, я говорил про Амана и миф такой. Амано Юзуми танцевала на нагишон перед пещерой. И богиня Матерасу вышла наружу. Я о том, что ее выманили сиськами. Поняла? Начнем. Так, не используй мое тело для такого. Иди к нам. Я теперь совсем чистый. Ну нет. Неужели я? Ну, давай, иди к нам. Мы повеселимся в компании генералов. Мыло хлорка, мыло хлорка, мыло хлорка. Нет, не хочу. Мисс, ты что, не знаешь? Они ищут достают... Стой, Судзо. Не говори, сестренки. А то я хочу самостоятельно его отыскать. И вместе воспитывают дочку первоклассницу. Не слушай ее. А чего нет то. А по-моему неплохо придумано. Ты мне дверь не ломай, крокодил дикий. А где твой папка? Это все из-за черепашки А-а-а! Трек любит шоколадки. Раз, два. Эй, солдаты герцогства Блейхредер. Из-за вас погибли 2000 человек. Неужели ваша армия такая слабая? Нет, нет, она еще хуже, чем слабая. Да, глупое герцогство. Не справились даже вместе с моим наставником. Никчемные командиры. Гнилые и мерзкие. Гнилые и мерзкие. Ну, это, понимаешь... Тебе, наверное, будет неудобно. Что с тобой? Н ничего, не обращай внимания. Продолжай, Амана. Я готова. Ну, ладно. Готова? Я просто предложу дружить. Ясно! Готова мне отказать! Разве можно назвать подобное поведение хорошим примером? Это отсутствие здравого смысла. Это недопонимание. Пускай вы друг с другом влюблены, но найдите себе другое место. Мы влюблены? Так вот, как это выглядит. Еще как, но ваша любовь заходит слишком далеко. Любовь заходит далеко. Она и правда хорошая девочка. Хм. Ты все таки попалась в мою ловушку. Я только притворялся, что сплю. Раз? Но мне почему-то кажется, что ты и правда спал. Ну, сначала я всего лишь притворялся. В любом случае, заходи к нам, как сможешь. Это кафе Гадани Гот Лоли с отравленным поцелуем. Поэтому я хочу, чтобы Каюкичин наказал меня. Но он всегда отказывается добрыми словами. Что же мне делать? Что это за вопрос? Принц Большое спасибо! Всегда, пожалуйста. Твоя улыбка для меня. Высшая награда. Ребята, спасибо, что столько должниц подарили. <связывая> а ну да, чего <связывая> еще оставалось ждать? Майоми, ты сама открылась. Госпожа Сумика, продолжайте. Это что за херня творится? Я уже устала прыгать. Может, прекратим? Какой же рочик? Да что такого? Мы же обе девушки. И Вообще, кто говорил, что меня бросили? Это же, очевидно, как день. На тебе белье из разных комплектов. Ну ладно вам, народ. Мы ни при чем, это все Микан. Я уже устаю каждый раз все объяснять. Может, просто скажем им, что мы встречаемся? А, нет, такое вряд ли будет. Однако, по законам манги на этой планете, непримечательный парень и девушка обычно начинают встречаться. Ну что, Иори? Да! Представляй шею. Ё, слава Богу, что шею. Что такое? Нет, все в порядке. Вот и все. Большое спаси. Еще одна. А теперь давай спускай свои штаны. Оба способа сразу! Что она делает? У них какой-то спор. Пойду узнаю, что там. Я поняла. Схожу в учительскую и вернусь. Хиширо! Что случилось? Получивший четыре балла. Не зови меня так, пожалуйста. Тогда курильщик. Это все, что ты запомнила? Прости, такое уж ты произвел впечатление. Рассказывала нам о говорящих Мадзю. Что? Это правда? Да, я верю, Марике. Но Смотри, мы ведь уже встречали говорящих Мадзю. Трудиться в выходные, сокращения, переработка. Точно, их заставлял работать Мадзю начальник. Это другое, точно! Какая же мирная и тихая деревушка. Верно. Правда? Для меня это все скучно. Я выросла в городе. Вот бы что-нибудь интересное произо. Это что еще? Ого! Странная девочка летает по воздуху. Круть какая! Да чего ты этому так радуешься? Наконец-то! Наконец-то! Пришло время для финального рывка! Финальный рывок, или другими словами, суета перед Новым Годом. В эти дни все редакторы, чтобы пораньше уйти на отдых, начинают давить на мангах, чтобы те сделали все вовремя. Эй! Эй! Проснись! О, о проснулась о. наконец? Доброе утро, принцесса! Нормально, я уже привык. Мы уже успели подружиться? Просто хочу помочь. Кроме это того, это шанс вымерить. выполнять приказы генерала Эздес. Что такое? Подобное я ощущал рядом со Стайлишем. У нее в заднице явно реактивная батарейка. Ого, какие крошечные! Милота, вот какие богини на самом деле! Да прекрати, я богиня, чтоб тебя, а еще ваша совечица. Да ладно тебе, дай посмотреть. И что тут произошло? Да мы перегрелись немножко. Собирал кое-как и наобум. Но штука получилась о кого. Размером шест для сушки белья. Но мощь такая, что хоть весь мир в труху! Хорошее название в голову не приходит. Сойдет и Railgun. Название временное. Детка. Что еще за Railgun? Как бы... Простите. Хватит присылать сюда всех придурков подряд! Я не могу вас успеть. Вы вылечили меня. Мы Вы кормили. даже смеялись вместе. Прошу тебя, не плачь. Страдание до лица – это ужасно. Кто бы говорил?!